Земля жаждет Бога Земля жаждет Бога Земля жаждет Бога, без Бога тяжело Поможет нам теперь во всем Но без него мы просто пропадем Потому цени все, что у тебя есть Земля совсем, как видишь, уже другая Ее никто уже не сможет изменить Потому ищи Бога ее никто не изменит. Земля жаждет Бога. Бог изменит нацию. Земля жаждет Бога. Бог мы нуждаемся в тебе. Земля жаждет Бога. Без Бога тяжело. Бог поможет нам во всем, но без него мы пропадем. Ним все, что у тебя. Сейчас есть, земля совсем уже другая. Как ты видишь, никто не может изменить. Но земля жаждет бога, земля жаждет бога. Без бога тяжело. Земля жаждет бога. Бог изменит нацию. Земля жаждет бога. Бог мы Друга. без Бога тяжело, Бог поможет нам во всем. Земля жаждет Бога.